Добрый день дорогие друзья! Мы находимся с вами на грядке с Павловней, которую я посадил. По-моему, в конце апреля или начале мая дата будет видео. И хочу вам показать, какой результат на 8 августа. Вот я снимаю это видео 8 августа. И я нахожусь сейчас возле самой большой Павловни, которая выросла в этой грядке. Хочу вам ее показать. Вот так она выглядит. Ну, я поближе потом сниму отдельно, покажу. Вот, достаточно такая уже плотная, укоренившаяся хорошо, но невысокого роста. Ну, это понятно, лето было нестабильно, с низкими температурами для роста нет. Вот тоже достаточно не широко разной стороны, но тоже уже крупная павловня. Сейчас мы пройдемся по грядке, я пройду камерой покажу те павловни, которые здесь сохранились. И вот поделюсь с вами своим результатом посадки павловней в грядке. Ну, это тут салат мы посеяли между павловнями. Вот, вот это та, о я говорил. <coughs> а ближе покажу ее. Вот у нас ствол достаточно такой уже. Покрупнее, <coughs> нежели чем валей аллее павловни, которая то есть, такая достаточно крупная. Похоже, на ну, прям на дерево. Дальше у нас <coughs> здесь вот так вот они. Я быстренько пройдусь в принципе здесь они посажены в шахматном порядке через 50 сантиметров там он маленький в траве ну какие есть все показываю как оно произошло в этом году так где у нас здесь вот она маленькая дальше идем нет вызвала погибло из по полазили повыкидывали половину так, здесь я показал, ага, здесь вот здесь две грядки рядышком, вот они. Так, вот здесь вот дальше вот она. такая, такая, здесь вообще мелкая, здесь такая вот, там чуть покрупнее. И вот здесь вот отдельно посадил, вот там видно, да, так, и здесь вот три крупных. Ну вот, вот, надо уже срезать. Ну вот результаты по посадке половней в грядке в этом году. Ну а это все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. До встречи на канале. Пока.